В3. Определите сумму малярных масс, грамм на моль органических веществ А и В, полученных в результате превращений по схеме Х1 органическое соединение молекулярного строения, Х4 органическое соединение немолекулярного строения. Мы начнем с самого начала. Этилформиат. Формиаты это у нас соли муравьиной кислоты. Раз у нас этилформиат, значит у нас... И здесь сложный эфир HCO C2H5. В результате такого щелочного гидролиза происходит следующее: у нас образуется исходный спирт C2H5OH, а также образуется соль соответствующей кислоты. В данном случае у нас формиат калия HCO калий. И у нас сказано, что вещество Х1 органическое вещество молекулярного строения. Значит, никаких ионных связей здесь не должно быть. То есть Х1 это у нас спирт, ну и, соответственно, Х4 тогда у нас будет соль. Вещество органическое, не строения с такой вот ионокристаллической решеткой. Идем с вами далее. Если мы спирт... Будем подвергать действию оксида меди 2. При нагревании у нас будет происходить отщепление, скажем так, водорода с образованием альдегида. У нас будет образовываться уксусный альдегид. То есть это у нас вещество x 2 Затем при окислении, у нас сказано, что какие-то находятся катализаторы, всегда образуется соответствующая кислота. То есть с тем же количеством атомов углерода, которое было изначально в нашем альдегиде. Это у нас вещество Х3, соответственно уксусная кислота. Далее к уксусной кислоте мы с вами добавляем амин, первичный амин. И здесь нужно обратить внимание у нас нагревание или без если нагревание например было в пункте тестирования тогда у нас получаются амиды если нагревания нет значит у нас получаются соли в результате будет происходить следующее значит у Азота ⁇ есть неподеленная пара электронов. Она способна образовывать связь с протоном водорода, либо каким-то другим атомом по донорно-акцепторному механизму, и как бы его забирать с образованием NH3. Ну, здесь будет формироваться частичный положительный заряд, и все оставшееся будет находиться как бы хвостиком дальше после NH3 части. И это у нас вещество А такое большущее. Далее мы не забываем, что у нас есть еще вторая веточка Х4. Х4 это у нас соль, формиат калия и сюда мы добавляем серную кислоту. Что же у нас будет происходить? Здесь у нас происходит обменная реакция. Более сильная кислота будет вытеснять более слабую. В результате образуется следующее. Нам нужно будет уравнять. И образуется у нас сульфат калия и наша кислота муравьиная. Это будет наше вещество В. Наше вещество А имеет большую молекулярную массу 105, а вещество В, муравьиная кислота, 46. Таким образом, сумма молярных масс у нас 151. Это и будет ответ.